Всем привет, дорогие друзья! Давно с вами не виделись. А сразу хочу сказать, что этот канал я не забрасываю, я буду развивать его до самого конца. А просто сейчас у меня проблемы с оборудованием, и это видео я уже пытаюсь записать в третий раз. Итак, давайте же начнем. Сегодня мы с вами поговорим про такие очень хорошие трендовые ситуации и про то, как определить потенциал движения цены. А... Суперские ситуации можно ловить на этих движениях и давайте мы с вами их рассмотрим Осмотрим первую ситуацию, здесь у нас валютная пара ГБП, AUD, и сразу же бросается в глаза коридорчик Был тренд вниз и сейчас на уровне поддержки глобально происходит небольшая консолидация Здесь я собираюсь заходить вверх на пробитие этого уровня и подтверждение пробития я нахожу по объемно-кластерному анализу Давайте откроем Дельта Ривер и смотрим на самую крайнюю правую свечу. А максимально положительный объем здесь возник в нижней части нашей свечи. Что нам об этом говорит? Это нам говорит, что у нас образовался такой толчковый объем, который может пробить уровень сопротивления. Это лишь один фактор, который я использую для пробития. А плюс ко всему у нас здесь вырисовывается фигура двойное дно. И также у нас находится цена на глобальном уровне поддержки. И здесь я захожу вверх на 5 минут на пробитие. А я начал вот с такого вот коридорчика, чтобы вам полностью показать ту ситуацию, которая приносит очень много плюсов подряд. И здесь важно определить этот самый потенциал движения цены. А, то есть в данный момент у нас происходит разворот тренда. Цена находится на глобальном уровне поддержки. И сейчас тренд будет направлен на повышение. А, следовательно, я заключил сделку на пробитие вверх. А если тренд у нас направлен на повышение, то цена будет идти вверх, корректироваться и затем дальше идти вверх. И вот на этих коррекциях, там где они происходят, можно ловить очень хорошие ситуации для пробитий. Сейчас мы это все рассмотрим. Тем временем эта сделка у нас подходит к концу. Произошло шикарное мощное пробитие. И сделка заходит в плюс. Теперь смотрим дальнейшую ситуацию. Здесь у нас валютная пара Евро-Ауде. Видим сразу на первый взгляд фигуру двойное дно, которая недавно пробилась. А здесь я как раз на пробитии этой фигуры и зашел. Далее открываю часовой таймфрейм. И что мы здесь видим? Мы видим тренд, который направлен на повышение. Плюс ко всему, последние свечи нам говорят также о том, что цена будет идти дальше. Итак, мы дожидаемся результата этой сделки и смотрим, что у нас будет происходить дальше. А потенциал движения цены мы с вами определили, то есть мы поняли, куда будет двигаться цена в ближайшее время и куда будет направлен наш тренд. Остается совсем немного времени. Также у нас произошло шикарное пробитие, и сделочка у нас заходит в плюс. Она, кстати, у нас остановилась на уровне сопротивления локальным, и смотрите, что я решаю делать дальше. Вот я переношу уровень. И смотрите, происходит у нас дальнейшее пробитие. А здесь я на пробитие зайти не успел. Но я жду удобного момента, чтобы заключить сделку на небольшой коррекции. На откате от этого пробивного импульса. Смотрите, я выжидаю. Очень дергается график, поэтому сложно поймать. Но вот я захожу. На дальнейшее пробитие. То есть, тренд у нас направлен на повышение. Недавно произошла коррекция, которая образовала фигуру двойное дно. Эта фигура двойное дно пробилась. И, и потенциал нашей цены сейчас направлен очень сильно на повышение. Следовательно, все локальные уровни сопротивления будут пробиваться. Повторяю еще раз. Это те уровни, о которых у нас происходит коррекция от движения вверх. То есть, цена корректируется и затем пробивает этот уровень. И на этом импульсе можно ловить хорошую сделку. Как видим, остается 10 секунд. Очень опасная ситуация. Цена решила в последний момент сделать импульс на понижение. Но сделочка у нас заходит в плюс. И теперь смотрим, что будет происходить дальше. Смотрите, после этого импульса цена снова пошла на повышение. То есть этот импульс служил как раз таки коррекции. Я увидел, что цена пошла дальше на повышение, на пробитие этого уровня и зашел. Зашел я также по стандарту на 5 минут. Давайте подождем результата этой сделки и будем заканчивать на сегодня наше видео. Остается совсем немного времени. Как видим, у нас произошел ретест небольшой нашего уровня. То есть уровень сопротивления стал уровнем поддержки для нашей цены. И она успешно от него отскочила. Сделка заходит в плюс. И вот на таких шикарных ситуациях можно ловить очень много плюсов подряд, пока. Тренд у нас закончится. Я напоминаю, что мы с вами не заходим на пробитие глобальных уровней. Как раз глобальные уровни сменяют весь потенциал движения цены. Вот такое видео у меня получилось. Спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно поставьте этому видео палец вверх и подпишитесь на канал, если это видео было для вас полезным. Всем желаю только успешной торговли, всем профита. С вами был Икигай и всем пока.